Марс в августе будет существенно замедляться. Это связано с тем, что в сентябре он разворачивается в ретроградные движения. Поэтому логичнее было бы вам в августе определить для себя самые важные сферы, куда вы должны направлять свою энергию. Это не тот месяц, когда будет получаться все и сразу. Лучше заранее выделить для себя самые важные моменты и следовать этому плану. С первого по четвертое число Марс будет делать квадратуру к Юпитеру и будет затронут ваш третий и шестой сектор. Это будет период очень ответственный в плане работы. И в целом аспект Марса и Юпитера — это всегда желание распыляться на большое количество проектов. И именно вот в начале месяца вы осознаете, насколько важно действовать в четко выбранном направлении. Поэтому старайтесь себя дисциплинировать в начале месяца, чтобы не упускать возможности. Также данный аспект может давать конфликты на рабочем месте. Это тоже стоит учитывать. 3 числа будет полнолуние в вашем четвертом доме. Полнолуние это всегда кульминация или завершение какого-то процесса. Четвертый сектор отвечает за тему семьи, недвижимости, домашние дела. И данное полнолуние как раз-таки сосредоточит ваше внимание на тех моментах, которые связаны с вашей семьей и родными людьми. Это период, когда может происходить что-то важное в жизни ваших родителей или кого-то из членов вашей семьи. Также это время, когда вы можете ощутить желание переехать или менять что-то в своем доме. Меркурий — планета коммуникации, поездок и документов в этом месяце будет очень быстрый. И в период с 5 по 20 число Меркурий будет находиться в вашем 10 секторе, который отвечает за карьеру, развитие и высокие амбиции. Поэтому, скорее всего, период с 5 по 20 число будет для вас очень продуктивным. Это время, на которое стоит делать ставку, и многое будет зависеть от вашего умения общаться и выражать свою точку зрения. После 20 числа Меркурий перейдет в ваш 11 сектор, и наступит период, когда вам важно будет проявлять себя коллективным игроком, когда будет важно уметь договариваться с другими людьми и объединять их вокруг своей идеи. Также это может быть период, когда вы будете посещать интересные мероприятия или встречаться с людьми, которые вас вдохновляют. Венера очень длительный период времени находилась в вашем восьмом секторе. Это связано с тем, что она была ретроградной весной, и, наконец, 7 числа Венера переходит уже в ваш 9 сектор, но перед этим она соединится 4 числа с восходящим узлом. Этот день может принести вам какое-то интересное предложение финансовое. Это важный день в плане семейного бюджета, может произойти крупная покупка или в целом какое-то правильное решение, связанное с... Финансами семьи, или даже с недвижимостью. После 7 числа Венера уже будет находиться в вашем девятом секторе, и это будет время в плане личной жизни более спокойное. И, скорее всего, в связи с тем, что Венера была в вашем восьмом доме, вы переживали весной. И эти переживания могли быть связаны с человеком, который близок к вашему сердцу. Но после 7 числа ситуация будет меняться, поэтому вот этот накал страстей и какие-то переживания уже отойдут на второй план. С 8 по 13 число будет напряженное время для многих знаков зодиака, но для скорпионов особенно. Это связано с тем, что Марс будет в соединении с Велит, а также будет делать напряженный аспект к Плутону и будет затронут ваш шестой сектор работы и третий сектор поездок и общения. Желательно на середину месяца не планировать важные поездки, переговоры. В целом, в августе будет очень важно правильно распределять энергию, так как время от времени будут аспекты, которые Говорят об авралах, большом количестве работы, заданий, которые нужно сделать прямо здесь и сейчас. И вот данный промежуток времени — это как раз-таки перенапряжение, которое связано с большим количеством задач, которые нужно выполнить одновременно. 15 числа Уран разворачивается в ретроградное движение в Вашем седьмом секторе. И это может спровоцировать определенные события в партнерских отношениях. Уран ⁇ это планета свободы. Она любит, когда в отношениях на первом месте стоит дружба, взаимоуважение. И когда каждый из партнеров является личностью и имеет свои дела и меньше контролирует другого партнера. Такого рода моменты, то есть это свобода, желание быть яркой индивидуальностью, могут, могут проявиться очень ярко в партнерстве, как раз-таки в середине месяца. С 15 по 17 число — очень активное и продуктивное время. Меркурий будет в соединении с Солнцем и будет делать хороший аспект к Марсу. Это… Период удачный для работы и достижений. Это время, когда ваш разум находится в гармонии с вашим физическим телом, вы готовы сразу же воплощать то, что задумаете. Поэтому старайтесь не тратить такое время впустую и обязательно сделайте что-то важное в этот период. 18 и 19 -е число нестабильное в эмоциональном плане дни. 18 числа Венера будет в аспекте к Урану и это может дать эмоциональное шатание и как раз таки это может затронуть тему партнерских взаимоотношений. А вот 19 числа будет новолуние во льве. Это новолуние произойдет в вашем десятом секторе, который отвечает за карьеру и жизненные цели. Поэтому данное новолуние может говорить о том, что в вашей жизни начнется какая-то новая важная страница. И в целом десятый дом, конечно, имеет отношение к карьере, работе, достижениям именно в этой сфере. Но на самом деле... Новолуние в Десятом доме может положить начало чему-то новому в той сфере жизни, которая для вас является приоритетной на данный момент времени, даже если это не работа. 22 числа Солнце переходит в знак дела, в ваш 11 сектор, и это будет очень важный период в плане взаимодействия с окружающими. В это время вы можете вести за собой других людей, это прекрасный период для коллективной деятельности, для того, чтобы объединять людей вокруг себя и своих идей. 21 и 22 число — очень хорошие дни для начинаний, так как Марс будет в благоприятном аспекте к лунным узлам. Особенно это касается рабочих моментов, а также тем инвестиций. Если для вас актуальны вопросы здоровья, то по данному аспекту тоже можно их решать. С 25 по 30 число Венера будет в оппозиции к Плутону, и это будет на оси 3-9 дом. В этот период времени может быть сложно договариваться о чем-то важном. Также это неблагоприятный период для поездок, переговоров и для начала обучения. И, наконец, 30 числа Меркурий будет в оппозиции к Нептуну. Этот день лучше посвятить отдыху.